Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете о том, сколько времени должно продолжаться грудное вскармливание и когда его следует уже прекращать. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, чтобы не упустить важное и интересное. Родители прекрасно понимают, что в грудном молоке заложена именно та польза, которая в дальнейшем влияет на здоровье ребенка, на становление всего его организма. И Нет ни одной искусственной смеси, которая могла бы заменить грудное молоко и содержала бы именно тот набор питательных веществ и антител, которые бы помогли ребенку и развиваться хорошо, и иметь хороший иммунитет против разных заболеваний. А современная педиатрия придерживается принципа, что если ребенок находится на грудном вскармливании, раньше 6 месяцев вводить ему прикорм не стоит. Грудное молоко вполне в состоянии обеспечить ребенка тем набором питательных веществ, с помощью которого будет и положенная прибавка в весе, и положенное психомоторное, и физическое развитие. После 6 месяцев жизни у ребенка появляется множество интересов. Он развивается активно не только физически, то есть прибавляет в росте и в весе, но и психологически. Его интересует все, что происходит вокруг, в том числе и та пища, которую едят его родители. Поэтому после полугода имеет смысл начинать прикормы. К прикормам относятся каши, овощи, мясо, творог и так далее. Выбор прикорма очень важен для становления маленького организма, поэтому о том, что, какой прикорм вести первым, имеет смысл обсуждать с вашим личным педиатром. К сожалению, бывают вот такие ситуации, когда грудное скармливание нужно или прекратить, или прервать на какое-то время, но это достаточно тонкая ситуация, и разобраться в ней может только специалист поэтому я бы посоветовала родителям самостоятельно не принимать таких решений. Я хотела бы также упомянуть об очень серьезной роли грудного вскармливания в психологическом развитии ребенка, ведь грудное вскармливание – это не только питание, но и близость с матерью, и это очень важно на первом году жизни, а для некоторых детей и дальше. Поэтому вопрос об окончании грудного вскармливания Нужно решать индивидуально, исходя из особенностей конкретного ребенка. Поэтому я бы рекомендовала с вопросом об окончании грудного вскармливания обращаться все-таки к врачу. В альфе центре здоровья работают опытные врачи-педиатры, работающие с детишками самого раннего возраста, а также с их молодыми мамами. Если перед вами вдруг стал вопрос о прекращении грудного вскармливания, пожалуйста, обращайтесь к нам, наши педиатры смогут вам помочь в решении этого вопроса. Чтобы записаться на консультацию педиатра, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.